Привет, ребят, с вами снова Панда, Грандмастер просто рисования в пейнте, и сегодня у нас битва Ютуба против Твича. Мы будем смотреть категорию только для новичков, то есть если вы новичок, где вам лучше стартовать, на Ютубе или на Твиче, это, об этом мы сегодня и поговорим. Если же вы а, уже не новичок, у вас уже есть какая-то аудитория или у вас есть финансы, чтобы быстро стартовать, то это другая история. И об этом мы, возможно, поговорим в других выпусках. Но сегодня у нас YouTube против Твича. Итак, мы будем рассматривать плюсы и минусы старта на YouTube и на Твиче для новичков. А, начнем, пожалуй, с плюсов, да, плюсов YouTube и плюсов Твича. Плюсы YouTube. А первый плюс, да, и это первый минус, скажем так, для Твича и первый плюс для YouTube. А YouTube YouTube кормит, кормит или я говорю делится. Давайте, нет, наверное, я лучше скажу делится. Делится. Сейчас я вам сразу покажу пример, чтобы было понятно, о чем речь. Вот, а у твича мы напишем... Мало делится, вот так скажем. Мало. А, мы напишем жадный, боже мой, конечно же, мы напишем жадный. Жадноват, жадноват твич в этом плане. Вот, сейчас, сейчас покажу, просто ну, на примере будет понятно. Просто нужно же сначала красиво же нарисовать, да, а потом... Вот. Первый момент, значит, сразу смотрим, да в браузере итак если у вас есть youtube канал вы в youtube analytics можете зайти в такую штуку там в обзоре например да где есть с подпиской и без подписки то есть вот сколько вас посмотрели с подпиской и сколько без подписки на больших каналах там вообще могут быть дикие цифры но даже вот здесь смотрите у меня без подписки 74 тысячи просмотров то есть мне youtube по сути подарил с похожих видео еще откуда то столько просмотров поняли меня а с подпиской у меня просмотров там 83 тысячи, то есть это за последние 28 дней, а если за все время, давайте посмотрим, за все время меня посмотрели 287 тысяч человек, которые на меня были подписаны в этот момент и меня посмотрели 388 тысяч человек, почему это происходит? потому что мы заходим на youtube открываем любой ролик, и мы видим ролики, ролики, ролики, ролики, ролики, нажми, нажми, ты смотрел, вот тебе похоже, вот тебе подпишись, вот тебе что-нибудь, нажми Давайте нажмем на что угодно, да. А, нажмем там, вот на мой ролик, например, с другого канала, да. И смотрите, вот мой ролик: нажми, нажми, нажми, нажми, нажми, оп, пиарят кого-то еще. Нажми, нажми, нажми, нажми, мое, а, мое, мое, пиарят кого-то еще. То есть, YouTube очень активно по похожим видео пиарит, а по рекомендациям пиарит. То есть он вот дает больше трафика. Twitch дает меньше. Смотрите, мы, например, берем категорию Dota 2, да? Кто у нас стримит на данный момент сейчас в Москве 5:30 утра? Синк-синк, uh, которого все, собственно, и смотрят, да? И вот тут, ну, uh, люди, которые сейчас занимаются продвижением женских стримов, там очень серьезный бюджет, насколько я знаю. Или вот, если человек стримит сам по себе, вот у него 9 просмотров, и в принципе особо, особо у него такого удержания аудитории, по-моему, особого здесь и нет. Давайте так, 5 секунд буквально посмотрим на девочку красивую и пойдем спать. Ну, я не знаю, на что надеется человек, ну, ладно. Не будем. В том плане, что, ну, как бы, можно было хотя бы повесить изображение нормально. Ладно, не будем это обсуждать, фиг с ним.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 Вот, я считаю, что в этом плане YouTube, опять же, имеет серьезные преимущества. Что касается оплаты, да, а, здесь у YouTube минус, а у Твича плюс. Если мы говорим про встроенную партнерку, еще раз повторюсь,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 так вот, очень редко. Ну, какой-то там мы собирали, там партнерка есть. То есть я общие моменты подвечу, тоже понимаю. Спасибо за просмотр, удачи вам.